Итак, друзья мои, я делаю видео по содержанию и результатам собрания. Значит, 18 числа у нас было проведено собрание с повесткой дня. Главное это было выборы совета дома и определение нашей дальнейшей судьбы по поводу ремонта. Значит, собрание было заранее произведено оповещение, где расписаны все вопросы повестки дня. Аналогично оповещение было соответствующим образом передано в управление городского хозяйства. Они были приглашены, но не пришли. Кроме того, я не буду сейчас фамилии показывать, но скажу, что все жильцы, все собственники, я только странички покажу, вот, все собственники были оповещены, оповещены письменно. Это вместо заказных писем, которые по закону должна была, например, если управляющая компания проводит собрание, то она заказными письмами оповещает всех собственников жилого помещения. Но, или можно под расписку. И Вот под расписку мы прошли по этажам с активными жильцами нашего дома и сделали письменное оповещение. То есть люди расписались. За то, что они знают, таких подписей было собрано 69. Из этих 69 мы, значит, сделали реестр присутствующих на собрании. То есть те, кто пришел на собрание, они должны были расписаться в том, что они пришли на собрание. И в этом реестре расписалось, вот я тоже по страничкам все это пронумеровала, 61 человек в итоге. 61 человек в итоге получилось у нас. И это составило 600 с лишним квадратных метров общего жилого помещения. Кворума не было в очной части собрания. Перешли на заочную часть, раздав вот такие вот бюллетени про решение собственника. То есть каждому собственнику были вручены бюллетени, где они в соответствии с повесткой дня должны были проголосовать. За или против по каждому вопросу. Вопросы выставленные на здесь на голосование, были все каждому индивидуально. Вот кое-кто по доверенности тут мог проголосовать. И все бюллетени были собраны. Вот они у меня пронумерованы, проголосованы и просчитаны. Поскольку та счетная комиссия, которая была избрана, выбрана на собрании не сдала, сама не стала принимать участие. Мы, значит, посчитали, другие лица считали, короче. Вот. Все бюллетени тоже по этажам разложены и пронумерованы. Значит, количество бюллетеней, количество метров, все это подсчитано. На каждый этаж Каждая квартира за, против или воздержался. Все это просчитано вот такими циферками. И сложено, пронумеровано и оформлено в общем протоколе. Общий протокол собрания у нас вывешен на первом этаже. Кто желает, может ознакомиться. Что решили? Так, по первому вопросу. Значит, в состав совета дома вошли определенные лица. Они там написаны. По второму вопросу значит наделить председателя совета дома, который в данный момент председатель еще не выбран. Его будет выбирать совет дома. Значит, по третьему вопросу: где должны храниться документация, протоколы, оповещения, решения домовых собраний, они будут храниться в квартире номер 19. Ну вот и за. Проголосовали. В основном 89,5, девяносто шесть и по пятому вопросу 92,4 людей. По шестому вопросу, который самый интересный был, касался он добровольных взносов по поводу ремонта или ликвидации аварийной ситуации. Здесь проголосовали за 78,53%. Это по шестому вопросу. Значит, из тех бюллетеней, которые были сданы и которые являются участниками собрания. Это кворум там составлял 56%. Из этих 56% за проголосовали 78-53%. Против 0,2%. Вот. Здесь вопрос решался по поводу следующему. Например, если возникает аварийная ситуация, для ее ликвидации надо иметь какие-то средства. И эти средства мы решили на собрании собрать 5 рублей с квадратного метра занимаемой площади. Деньги будут храниться у старших по этажу. Это будет неприкосновенный запас. Если возникает аварийная ситуация, мы эти денежки берем и расплачиваемся с теми, кто у нас ликвидирует аварийную ситуацию. В дальнейшем, если возникает вопрос о том, чтобы что-то на этаже отремонтировать, на этаже же решается внутрисемейно, Каким образом будут у нас ликвидироваться, либо что-то подремонтироваться на своем этаже? Люди сами будут решать, поскольку они будут собираться, по примеру, четвертого этажа. Вот им надо было отремонтироваться. Они уже не захотели жить в грязном помещении. Они взяли все и сделали. Протокол, значит, у нас это от шестого от шестого декабря шестнадцатого года. То есть это 6 было все еще подсчитано, просто вчера у меня реестр только вчера принесли с одного этажа, поэтому я сегодня все оформляю. Так что решению данного собрания по всем вопросам должны и обязаны подчиняться все жители дома, собственники и наниматели жилого помещения. То есть это уже имеет юридическую силу собрания, и ему должны и обязаны подчиняться все. Потому что они... Потому что был кворум, потому что решение принято. Вот. Все, что я хотела сказать. Все вот эта документация. 60. Сколько у меня страниц-то вышло? Сейчас я скажу, сколько у меня вышло. Страница 66, последняя 66, шестая страница. Все это будет храниться у меня в отдельном конвертике. Значит, в течение полугода любой человек, житель нашего дома имеет право прийти Посмотреть, посчитать, пересчитать и ознакомиться. Так что всем спасибо за внимание. Заходите в группу, ставьте лайки. Вот Называется «Сделал дело, гуляй смело». Решение вывешено на первом этаже. В, месте, в том месте, где у нас обычно объявления висят. Кто желает, пожалуйста, будьте ознакомлены.